Друзья, знакомьтесь, Виктория Шматкова, генеральный директор компании «Зерц». Мы слышали про Академию «Зерц». Расскажите поподробнее, что это такое. Ну, немножко не Академия, а школа. школа. Это наш новый проект. Ну, Мы всегда учили кого-то, чему-то. Поскольку мы оборудование продаем, у нас всегда есть специалисты, которые учат на нем работать. Мы всегда этим занимались, но поскольку э, хотели большего, вот в прошлом году мы оформили этот проект как отдельный, отдельный проект дерат-школа. у него отдельный свой сайт, и теперь мы учим врачей не просто как работать, как какие кнопки включать, куда его как прогревать или что там делать. У нас есть практикумы для врачей по радиохирургии в лор-направлении и в гинекологии. Мы обнаружили, что у нас огромное количество курсов для врачей, но они все учатся на презентациях. То есть вообще не живого общения? Ну, живое общение – это в клинике, то есть они учатся во время работы, угу. там, где есть такая возможность зачастую мы видим, особенно в регионах некоторых, разве это вот мы тут Рязань недавно смотрели, они еще и не хотят конкурировать, они не пускают в операционный это такой некий кон конкурентный момент. Да, мы это обнаружили и решили, что нам нужно сделать практикума, по крайней мере по нашей теме. И мы теперь делаем двухдневные семинары, которые без теории, потому что теорию они все прослушали, mm -hmm. они сейчас обязаны получать сертификаты и, и, и доучиваться, да, и каждые пять лет они продлевают его. А в операционной, у нас сейчас вот в 29-й городской больнице профессор Лизерман ведет по лор-направлению вот угу. такой практику, где в первый день он рассказывает какие операции, он, что такого особенного он делает, как он делает, какие особенности, они режут активно на мясе, мы делаем муляжи какие-то совместно с нашими уже сотрудниками. А на второй день они все одеваются, и идут в операционную и смотрят, как профессор оперирует, какие могут быть сложности, что там, как он это делает, какие операции, какие могут быть там возможности, что со стерилизацией, с безопасностью там и так далее. То есть и для гинекологов то же самое в операционной.